Уходила из дома, допустим, в понедельник, просто сказала погулять. Приходила через неделю домой, вся уже ужасная, грязная, просто короче, в ужасном состоянии, вот с такими вот болтами. Так Лиза, реабилитантка Центра «Но нарко Ленинградской области, где лечат от наркомании и алкоголя в одном предложении – описывать свою жизнь до Центра. Первый раз Лиза попробует наркотики в 16 лет с одноклассником. Продолжит употреблять с будущим мужем. «Будешь со мной?» типа, – «Да не, не, не, зачем?» – «Да пофиг, попробуй». Ну, я попробовала, и что-то вот так раз в месяц мы с ним что-то употребляли, употребляли. Так. Лиза сядет на систему. На сленге это значит, начнет употреблять систематически. Школу она не закончит, потому что забеременеть в 16, и даже дочка не остановит ее от приема наркотиков. Все равно есть и есть. Типа, я, ну, по большей части у меня дома не было бы, это не было бы, без разницы. Клинический эгоцентризм зависимых первое, с чем начинают бороться в Нонарко. Вот и Лиза вспоминает, только через месяц реабилитации она станет скучать по родным, по ребенку, и даже не с нуля. С минусовой позиции начнет понимать, какие чувства она испытывает, почему и как бороться с желанием употребить. Аналогичные изменения происходят и с другим реабилитантом этого центра Алексеем, который, если не прекратит употреблять, потеряет семью, жену и двоих детей. Специфика программы основана на том, что у меня вырабатывает антирефлекс к наркотикам, и то есть, грубо говоря, рассказывают мне все плохое, что я творил в, нарко... в наркотиках. И как бы в какой-то момент ты устаешь от самого себя прошлого, и хочется от этого убежать. Были попытки, точнее даже мысли, как бы сбежать, но останавливало то, что меня не примут домой, пока я не пройду... Курс, как бы, и не в этом центре реабилитация состоит из индивидуальных и групповых сессий с психологом и работы на форуме. Площадку онлайн, да, в которой подключены ребята, подключены родители, подключены специалисты, психологи, психиатры, врачи. Ну, то есть вот специалисты, которые в данном вопросе компетентны. И у каждого человека есть кабинет свой, да, где присутствует родственник, где может наблюдать не только там э, специалист центра, но и э, родственник, что происходит. Помимо работы с... Э, Ребятами работа еще ведется самим родственникам. Если меняться будет только наркозависимой, то долгого эффекта это не принесет. Ведь его близкие люди, семья, родители, возлюбленные состоят в созависимых отношениях. Поэтому в реабилитационных центрах Нонарко и Реверсе, он тоже находится во Всеволожском районе Ленинградской области, проходят специальные лекции с психологом. Зависимость это такое же заболевание которая, по сути, близко и часто любит обесценивать. Такую же страшная и прогрессирующая болезнь. Только если зависимые ребята, они употребляют, погибают, Да, свое здоровье, свою нервную систему, социальную какую-то зыск свою уничтожают, то у созависимых это все то же самое, только без веществ. Когда общаюсь с родственниками, с родителями, с мамой, всегда говорю, что мы все должны работать над собой, иначе просто не получится. В реабилитационном центре «Реверс» психотерапевтической части реабилитации уделяют особое внимание и стараются занять каждую секунду зависимого. Создают кукольный театр, вовлекают в спорт. И проводят арт-терапию. Например, рисуют маски своего страшного Альтерега. Я нарисовал эту маску, потому что я боюсь, когда я злой. Потому что я не могу контролировать свои эмоции. И часто это приводит к каким-то печальным последствиям. За образом этого отталкивающего черта Иван. Это уже его вторая реабилитация. После первой он быстро сорвется, снова потребит, потому что вернется в знакомую среду. Сейчас Иван на одном из последних этапов реабилитации в реверсе. Всего четыре модуля реабилитации. Первый мотивационный, когда важно признать болезнь. Второй информативный и психотерапевтический, когда учит рефлексировать. Третий аналитический. Четвертый социализация. Иван верит, в этот раз сможет остаться трезвым. Благодаря этим работам и терапевтическим группам. Я научился работать с собой. То есть я в моменте научился отслеживать за собой. То есть моменты, где мне страшно. Где я чего-то боюсь, где я начинаю злиться, где мне что-то не нравится. Я уходил от этого к наркотикам или алкоголю. Вот. Сейчас как бы, меня здесь научили работать с собой и в моменте справляться со своими как бы, чувствами. Так сказать. Сегодня Иван – волонтер Центра «Реверс». Он помогает другим разобраться в себе и прогнать дьявола в зависимости. Вот Элиза из другого Центра. Но нарко, с чьей историей мы начали рассказ – тоже хочет остаться в центре волонтером, чтобы получать и оказывать поддержку. Это ж круто, помочь им исправиться, когда у тебя еще опыт, ты понимаешь их. Только 40-50% из выпускников сохраняют трезвость на протяжении трех лет после выхода из реп-центра. Нужно сказать открыто, наркоманов бывших не бывает. Тот, кто принимал запрещенные вещества, каждый день будет вставать перед выбором, употребить или нет. И дать слабину гораздо проще, чем остаться трезвым. Но ведь шанс должен быть у каждого. Служба информации. Александра Шеломцева. Михаил Городников.